Происходит на линии фронта. Так, ну вот, 5 у нас сентября сейчас. И что мы видим возле Луганска? Противостояние возле населенного пункта «Счастье» происходит и продолжается показывает, что какие-то здесь остатки вооруженных сил Украины есть. Не знаю, что это заметочки, но здесь действительно идут противостояния, боевые столкновения. Плотницкий заявлял, что на город счастья он обязательно выдвинет определенную группу своих ополченцев, дабы занять этот населенный пункт, чтобы удержать здесь линию фронта или, возможно, ее перекинуть. Здесь большая группировка хунтовских войск. Также противостояние есть возле станицы Луганской. Линия фронта здесь не меняется. Хунта была остановлена вот по трассе Р-22 в прежних позициях. И северо-восточнее Луганска контролируется возле населенного пункта Болотино. Что ограничивает заход Хунты к Луганску с восточной стороны. Ну и с северо-восточной стороны Красный Яр. По трассе, думаю, тоже хунта пару раз решила пройти, потеряла немножко там бронетехники или личного состава и поняла, что такие разведки боем уже делать не, не стоит, потому что все уже разведано. Аэропорт был зачищен еще в августе, 31 числа. Хунтовские войска выдвинулись через Георгиевку и Лутугина и вот здесь вот остановились. С населенного пункта Белая тоже они были вытеснены. Приличная группировка. Была ликвидирована и вытеснена Вот они здесь объединились Также они куда-то дальше прорывались Немножко по трассе проходили Вот нам говорят, что вот здесь еще Есть группировка Это глубокий тыл, что они здесь делают Мне непонятно Сюда ополчение может подвести в любой момент э, Такую вот аэромобильную свою группу э, Также может саботировать здесь Внутри вот этих вот хунтовских войск э, Такую определенную Диверсию с диверсией зайти туда и шабаш там навести. Это возможно. Я не понимаю просто, как командование вот этой бригады приняло такое решение, чтобы сюда прорваться. Зачем, с какой целью, мне непонятно. Это глубокий тыл народных республик, и здесь у них шансов, чем, чем глубже они заходят, тем меньше шансов у них остается выжить. Зачем они это сделали, мне тоже это непонятно. Видимо, либо исполняли дебильный приказ, второй момент, либо они двигались, не знали куда на самом деле, Хотя меня это вообще бесит, как можно так двигаться. Ну и третий вариант. Их действительно сюда направляли ополченцы. То есть их выдвигали как можно глубже, чтобы здесь ликвидировать. Может быть и такое было предпринято событие. Что их действительно выдвигали сюда, выдавливали, что называется, и толкали в нужном направлении. Чтобы хунта думала, что она идет куда нужно, а ополченцы просто управляли этим процессом. Может быть и так было. Будем наблюдать за этой группой. Граница с Российской Федерацией контролируется армией Новороссии и ополчением. Между Дебровкой и Дьякова остатки вооруженных сил находятся и здесь. Вот 24-я как раз отдельная моторизированная бригада потихонечку, потихонечку врастается в землю, срастается. Кто-то обживается, кто-то постройки делает. Кто-то с переговоры вступает по-разному, но каких-то боевых столкновений здесь серьезных не будет, это факт. Здесь ни у одной, ни у второй стороны нету э, ни таких намерений, ни таких возможностей. Вот между победой Дмитриевка вчера говорилось, поступала нам информация, что уничтожена .у Мне до сих пор непонятно, каким образом она здесь образовалась. Сюда Хунта не имеет доступа уже на протяжении ну, приличного количества времени, больше месяца так точно, месяца полтора, наверное, и зачем заводить точку У именно сюда, вот зачем, мне тоже это непонятно, с какой целью. Это все-таки оборудование серьезное, оборудование очень дорогое, и даже когда была произведена попытка с Южного прорыва через Саурмогилу, вот здесь вот со Степановки и Мариновки, вот они воссоединились с остатками южного котла группой, под Миусинском были разбиты, пошли под Красный Луч, под Атрацитом их похоронили там. Передвигаться им с точкой У вообще я не понимаю зачем, смысл. Ну смысл вот этой вот такого вот оружия серьезного находиться здесь. Это большой риск как минимум огромными средствами и как максимум таким вот тактическим вооружением, которое способно поражать цели на довольно приличном расстоянии. Она была бы гораздо полезнее где-то в другом месте. Почему она здесь оказалась, мне непонятно Решили просто списать Если этот факт был действительно Хотя я в него не верю сам до сих пор Если этот факт был, значит эту точку У решили просто списать Что ее нет И может быть ее действительно нет И ополченцы э -э Со своей стороны, которые вступили Скажем так, в сговор с генералами штаба которых пополняют армию Новороссии обеспечением Решили сказать так «Слушай, дядя Вася, ты нам туда-туда то-то поставил Мы тебе то-то-то отплатили» А вот, э, вот это вот кусочек там оружия За там Такой-то определенную вот доставку э, Боезапаса, боекомплектов, мы, мы тебе не деньгами расплатимся А небольшой такой информацией Мы скажем, что твоя точка У Была уничтожена и все А ты ее там давно, наверное, ж продал там Года два назад уже на даче Стоит она или продана куда-то Ну, неважно. И, в общем, прикрыли вот таким вот информацией Может быть, это и так происходило, ребят Я не знаю Амросивка. котел здесь ликвидирован, дочищен, под Моспино хунтовские войска дочищены, зачищены. Маленькие группировки здесь все-таки находятся, я знаю, они всплывут еще. И будут браться в плен, конечно же, будут там небольшие боестолкновения, такие-сякие там, небольшие перестрелочки. Потому что, я думаю, что с такого огромного котла, ребята, вот 5000 вот все 5 тысяч ликвидировать, мы знаем, что в плен сдалось около, сколько там, 600, да, на российскую территорию вышло тоже около 600. А где остальные 4000? Где? Вот где эти 4000, остальные? Ну, ладно, перешли в ряды ополчения, пополнили армию Новороссии, там, еще какое-то количество человек, там, пусть даже 1000. А где еще 3 тысячи? Что все 3 тысячи погибли? Ну, ну как это? Ну... Если так, то так, а если не так, то мы будем видеть еще в ближайшее время какие-то столкновения. Выбраться отсюда у них не было никакой возможности, мы это знаем. Еленовский котел потихонечку сжимается, дожимается. Выход у Еленовского котла, у хунты здесь есть на запад, к западной группировке. Есть по трассе, есть возможность работы парламентеров. Затрудненная она, конечно, потому что часть трассы контролируется ополчением. Но, тем не менее, такая возможность есть. Определенные хунтовские войска, расположенные возле населенных пунктов Навоигнатовка и Николаевка, вот здесь вот базируются, заняли определенные позиции, я уверен. Это была южная линия фронта от Докучаевска, где самое вот такое вот скопление хунтовских войск присутствует. Растянулись они по северной линии фронта и считают, что здесь им будет основной натиск произведен. Мы помним, что Еленовку, ребята ликвидировали хунтовские войска возле Еленовки с помощью реактивных систем залпового огня и с помощью артиллерии, поэтому хунта здесь отошла, немножко передислоцировалась и закрепилась, но это же не означает, что ребята и отсюда дальше продолжат натиск, они могут легко обойти элементарно Комунаровки, Кстыли, тем более они эти места знают, они здесь проходили и что называется, зайти чуть ли не между Докучаевском и сделать такой вот э, огонь что будет казаться, вот хунтовским войскам в Александровке, допустим, им будет казаться, что по ним лупят из Докучаевска. Вот где-то так. Пока эта паника будет происходить, вы что там лупите, что это за дружеский огонь? Хунтовские войска будут ликвидироваться. Короче, в этом котле им очень сложно будет обороняться. Ну, я вижу, что это... Реально сложная задача, вот так вот по расположению. Очень сложная, в принципе. Поэтому вариантов несколько. Либо они принимают круговую оборону в некоторых определенных точках, вот таких вот, и после круговой обороны отстрела передвигаться начинают в сторону своей западной группировки. То есть им нужно выходить, делать определенный прорыв грады неграды под прикрытием как угодно пусть они понимают но им нужно сгруппировавшись сделать прорыв и выходить здесь они ничего не добьются они только пополнят ряды ополчения боекомплектом снабжением артиллерией и м -м, бронетехникой но это задача, которая логическая, логична была бы для хунтовских войск, расположенных возле Докучаевска. Возможно, эта задача вообще никак не совпадает с задачей генералов АТО, которые сидят и думают, ни в коем случае, любой ценой не дать прорваться бронегруппы украинских войск из Еленовского котла. И все время будут давать информацию ополченцам, когда кто-то предпринимает попытки выхода. Первые колонны будут сразу ликвидироваться, не давая возможности выйти и обеспечивать такую серьезную угрозу для того, что выход... Заблокирован Поэтому они дальше здесь будут вариться Мне кажется, все-таки здесь Колонна вот эта вот Общается с человеком, который в сговоре Или в союзе с армией Новороссии Вот эта колонна именно через него ведет сейчас свое, Ну потому что это глупо Это глупо здесь держать вот этот пост Ну зачем? Никакого смысла нет, можно было усилить вот эту линию фронта, с давлением начинать и с хорошим тылом. А как можно вести, если тыла нет? Вот как можно вести какие-нибудь задачи боевые наступательные? Тыла-то не присутствует, значит и боевые задачи как-то и не присутствуют. Будем наблюдать за тем колптом. Что ж, прорыв, организованный хунтой через населенный пункт Андреевка, Зашли они в некий населенный пункт «Мирное». Здесь мы видим, что все это расположено по трассе. Значит, предположительно, они шли и на Тельманово. На Тельманово они, конечно же, не дошли. Были встречены войсками армии Новороссии возле некого населенного пункта гранитная, Были немножко отброшены. И «Старая Гнатовка занята тоже нашими подразделениями. Хунтовские войска вырвались, возле, ну, чтобы к раздольному подойти и контролировать трассу «Мариупольскую». Мариуполь, Новозовск, вот, ну вот Мариупольская трасса, Новозовск-Донецк. Но так и контролировать ее не смогли, опять же были встречены силами армии Новороссии, образовались сами в котле, отсутствие выхода и воссоединение со своими хунтовскими войсками уже является большой-большой угрозой для них. Поэтому передвижение вот этих войск исключено, а вот эти вот еще могут спасти этих. Вот они могут спасти. Мало того, они могут выступить таким вот двойным ударом. Они это уже делали. Вот таким вот клиновым. Сюда, допустим, и сюда. Ну, и Старая Гнатовка здесь версионная группа, быстренько ее покинет. И тогда они воссоединятся. Но вот эти на прорыв не пойдут. Не пойдут. Остановились. Что ж, очередное пополнение это боекомплекта армии вооруженных сил Новороссии или... Какая-нибудь глупая авантюра со стороны хунты, мне еще не неизвестно, но мы видим, что история повторяется, и вот такие вот заходы глубокие никогда ни к чему хорошему для вооруженных сил Украины не привели. Это потери, потери серьезные в бронетехнике, в личном составе и в вооружении. Такие разрезные удары хунта делать не умела и до сих пор не умеет. Все, хлопчики тренируются. Ну что ж, тренируются большой ценой, это достается им этот опыт. Что мы видим на линии фронта возле м -м, Мариуполя? Вот здесь у нас вчера было приковано наше полное внимание. Линия фронта здесь проходит, уже нам показывают, возле населенного пункта Широкина. Здесь уничтожены какие-то маячки, нам показывают. Населенный пункт Широкина уже контролируется армией Новороссии. Значит, хунта была оставлена. Оставлен э -э, этот населенный пункт с хунтой был из-за применения здесь э -э, тяжелой техники нашими войсками блокпост был тоже уничтожен вот показывается нам некие населенные пункты еще ленинская контролируются хунтовскими войсками но я думаю они тоже будут отходить ну нет смысла держать какие-то выступы линию фронта в городе нужно держать более-менее ровную в самом внутри внутри города уже можно как-то по-другому броняться но снаружи города нужно держать линию фронта ровную существует большая угроза того что Армия Новороссии, используя тяжелую технику реактивной системы залпа огня, может легко абсолютно развернуть ее и уничтожить следующие блокпосты типа возле населенного пункта Ленинская, если здесь расположены хунтовские войска. Так что в ближайшее время мы увидим выравнивание линии фронта вот до сюда. Примерно так. Вот увеличу, чтобы было понятно. Вот. Есть населенный пункт Коминтерного и есть населенный пункт Широкина. Вот между ними будет проведена в ближайшее время линия фронта. Но это соответствует логике и никак не соответствует тому, какие задачи сейчас выполняют подразделения вооруженных сил Украины или каратели, или какие-то хунтовские халуи-фашисты. Не знаю, кто там засел сейчас возле Ленинского, но задачи у них здесь нет. Поэтому они, конечно же, оставят, оставят. Тем более, они наглядно видели, как работает артиллерия. Неплохо работает. Что мы имеем? Линия фронта с севера возле Македоновки не изменилась, здесь натиска не происходило. Хунта закрепилась возле Володарского, сделала укрепрайон неплохой. Пока что ополчение не предпринимало попыток ликвидировать и здесь, либо занять эту территорию. То есть нужно что-то серьезное, поскольку здесь серьезная бронегруппа у Хунты, и все они стремятся в ближайшее время выйти на западные границы, на западные кордоны, потому что на восточном очень жарковато. Так что мы наблюдаем здесь большое количество э, вот скопления сцикопехотных войск, очень большое. Поэтому нужно что-то внушительное, не просто с чучелом выйти, а с каким-нибудь большим чучелом. Ну, пугать их будет сложно в этом районе, нужно что-то большое, чтобы все увидели. Ну и линия фронта здесь, возле Мангуша, тоже неизменна. У карателей существенно ограничена. Поставка как и бронетехники Так и в принципе боекомплектов Уверен, что в Мариуполе у них есть Достаточное количество боеприпасов И этот город снабжен продовольствием Но вот поставка тяжелой бронетехники Ограничена, потому что ополчение Контролирует где никак Как нигде, но некоторые Участки трассы Поэтому хунта не рискнет Дислоцировать, перебазировать Через Мангуш в Мариуполь Какую-нибудь тяжелую бронетехнику тем более в большом количестве. Ну, вот такое вот оперативное окружение в Мариуполе. Сегодня мы из сводок узнаем поподробнее, что там происходило и как были изменены линии фронта. Дальше вернемся к северу Донецка и посмотрим, что там. Вытеснены хунтовские войска из населенного пункта Марьенко, но линия фронта возле Курахова за нашими силами не сохранилась. Сюда каратели предприняли попытку... Зайти и забрать этот населенный пункт, взять себе под контроль. Поэтому произошел такой размен, да. Ребята из э, ополчения отдали Курахова, но взамен заняли Марьинку. Немножко здесь расширились, здесь они укрепятся, но отошли от Курахова. Вот такая штука произошла. Красногоровка теперь опять э, вот наныли, что называется. Э, Красногоровка теперь опять убрала возможность э, такого своеобразного окружения хунтовских войск здесь. Видно, что-то здесь им ценное, возле Красногоровки, что-то им здесь нравится. Не знаю, почему. Этот все-таки населенный пункт очень долго был под армией Новороссии, находился в контроле. Хунта его не покидает. Ну, возможно, они держат эту линию фронта как альтернативный вариант или запасной, запасной вариант для террора города Донецка, а конкретно западных его районов, Петровский, Кировский и Куйбышевский. Отсюда Хунта может наносить с помощью реактивных систем свои террористические акты производить. Что у нас возле аэропорта? Нам показывают, что населенный пункт Пески сейчас контролируется армией хунты. Не понимаю, как такое может происходить. Значит, вся информация о том, что хунтовских войск здесь совсем немножко, что они заблокированы в старом здании, что они не используют там никакие выходы и вылазки, вся эта информация не соответствует действительности, значит. Получается так. Потому что как возле населенного пункта могут хунтовские войска легко располагаться, когда их побратымы зажаты в аэропорту? Здесь два варианта. Либо это для хунтовских войск нифига не побратымы, а обычные наемники, и плевать им абсолютно на вот этих вот идиотов, которые там засели, и решили вот так вот вести Либо просто хунтовских войск здесь нет Но мы видим, что хунтовские войска здесь есть хлопцы в аэропорту тоже есть Или не знаю, на каком языке к ним общаться Надо переводчика, наверное, туда привезти и, и хунтовские войска не собираются пока что покидать свою позицию И отходить, допустим, через Первомайское на Карловку К своим западным группировкам Почему силы армии ополчения сейчас вот не ликвидируют эту группировку, мне непонятно Вот мне на самом деле это непонятно можно было бы давно все это вот зачистить. Кононов, я думаю, владеет информацией о расположении здесь этих э, вооруженных групп украинской армии. И можно было бы предпринять не просто попытки, а распределить обязанности. Кто-то занимается зачисткой зданий, кто-то занимается ликвидированным этих зданий, кто-то занимается артиллерией э, по, и отработкой по группировкам противника возле населенного пункта Пески. Можно было бы распределить задачи, и я уверен, что это... Ну, Довольно-таки несложно было бы сделать В такое количество времени, в такой большой промежуток Аэропорт уже штурмуется 5 дней Сколько там можно Здесь же все-таки большие силы есть, резервные Сколько можно вот, не выполнять такую задачу Почему это происходит Конечно, нам сообщали уже, что фарс в этом деле неуместен Потому что в прошлый раз было большие потери со стороны армии Вот тогда еще вот было немного в ополчении народу Но были огромные потери из-за попытки захватить Аэропорт. В этот раз это конечно же ошибка не допустится и не повторится Но думаю что уже 5 дней или сколько или 6 дней В таком двойном кольце они находятся В двойном что называется Можно было бы уже и подчистить Подчистить Дальше населенный пункт Авдеевка контролируется э, Хунтовскими войсками И отсюда ведутся терроры города Донецка И ближайших его районов После аэропорта, конечно же, Авдеевка потеряет возможность, не смысл, а возможность себя оборонять. Сейчас все силы сюда направлены, а на Авдеевку никаких сил. Как только все эти силы э, выполнят свою задачу по зачистке карателей возле аэропорта, линия фронта будет отодвинута. Отодвинута, я считаю, до Карловки, вот примерно вот до сюда. Вот так. Горловку бомбят уже неоднократно. Бомбят регулярно, задолбали они бомбить. Вот арт-удар был, артиллерийский удар в час дня по московскому времени у Горловки. Ну, такая вот штука. Горловку долбят и бомбят. Ну что ж, Горловке сложно, но она уже к этому осадному положению привыкла, что ее бомбят. Это действительно своеобразно такой вот Ленинград. Да, она хоть и не находится в окружении, но бомбят ее регулярно. Такой вот э, артиллерийская блокада произошла. Дебальцево. Поступали вчера сообщения, что хунтовские войска из Дебальцева уходят. Э, некоторые даже захвачены где-то в плен, значит работают какие-то наши группы здесь. С э, Дебальцева уходят мобилизованные войска, к тому же воевать они, как правило, не умеют. Они приехали сюда отслужиться, получить себе по медальке какой-то, э, отдать долг, э, что называется, родине своей, как они говорят, и все, и уйти. Э, сейчас они все, в принципе, это и делают. Не знаю, получат ли они каких-то вознаграждений или медалек, ну пусть это остается на совести их и вот того командования, которое их туда отправляло. Конечно, я уверен, что, бессомненно, их обязательно кинут и опрокинут. И даже если они начнут предпринимать попытки массового ухода, их еще и в дезертирстве объявят и начнут судить. Ну такая штука происходит, что люди там пытаются как бы отдать, да, долг родину ну со стороны вот хунты. Вот, есть там единопатриоты, да, они хотят отдать долг родине. Приходят, а их там наказывают, либо пускают в пушечное мясо, либо потом завоевают в тюрьму, либо никаких материальных наград не предоставляют. Ну, короче, используют всю вот ту ложь, и вот эти ребята на этом чувствуют. Линия фронта в Дебальцевском будущем котле пока что не меняется. Как только отсюда будут выпущены основные молиционные силы с бронетехникой, ребята с батальона... Призрак с бригады призрак могут перерезать дебальский котел, если здесь будет достаточная вот такая вот консистенция или концентрация для ликвидирования силами, окруженными их. Эта попытка будет принята, как только будет достигнут вот такой вот определенный баланс хунтовских войск и окруживших их ребят из армии Новороссии. Северная группировка у Мозгового не поменяла свою линию фронта. Она проходит между Попасной и Первомайская все равно по-прежнему за ополчением. То есть здесь просто идут боестолкновения. Я так понимаю, мелкие территориальные такие споры происходят. И стычки. Э, стычки происходят как с разведкой боем, так и с небольшими перестрелками. Сиротина опять контролируется ополчением. Значит, вот этот вот выступ э, все-таки Хунта не намерена пока на данный момент брать. Э, потому что могла бы. Значит, Хунта либо хочет все-таки перерезать это одно... Одним таким вот э, махом, знаете, вот, организовать отсюда прорыв, серьезный там, допустим, э, план здесь строится. И обязательно скоординироваться с вот этими ребятами, которые будут с Капитанова тоже отрезать через Муратова вот этот весь треугольник. Как бы такая угроза существует для ополченцев, находящихся в Сиротино, но э, здесь есть и минусы для хунты. Первый из которых – сложность координации. Она действительно здесь сложная. Второй момент – придется отозвать часть войск реально ударных из э, населенного пункта «Счастье». Придется отозвать сюда, чтобы делать этот прорыв. Это второе – и третье. Здесь, скорее всего, работают диверсионные группы, диверсионно-разведительные группы армии Новороссии, а небольшое скопление наших войск. Здесь этого нет. При любом таком отрезе, я уверен, что Мозговой уже давно предпринял и попытки, и всех предупредил. Ребята, вы себе подготовьте небольшие такие места в лесах, что ли, или где-то там в домах или в подвалах, да неважно. В общем, на дачах. Подготовьте себе там... Боезапас, отложите, продовольствие, сделайте себе несколько точек. Не сконцентрируйтесь в одном месте, сделайте их несколько, чтобы при обнаружении или прекредировании одной из них вы могли перемещаться на другую. И ждать момента истины, когда мы будем подходить, хунту вытеснять, и вы дарите, жахните этой хунте по спине. Может быть и такое происходит. У ребят здесь есть эта возможность, потому что они все-таки здесь местные. Ну а для «Хунта» это, вот это обрезание, если бы они его предприняли, было бы очень-очень болезненным. Они, была бы угроза потери счастья, и была бы угроза потери вот личного состава и бронетехники на подступах. Все-таки они будут идти по местностям их известным, но сейчас уже они долгое время занимались ополчением, могут быть как и заминированы, как и с сюрпризами, как с растяжками и так далее. В общем, «Хунта» я не думаю, что будет предпринимать попытку отрезания. Не будет. Ну, вот, в принципе, и все, ребят. У нас за полдня, на самом деле, ничего не изменилось. Я бы подвел итоги. Ну, ничего, на самом деле, вообще не изменилось. Вообще ничего. В Мариуполе ничего. Амбросевский котел был ликвидирован еще вчера. Под Моспина хунта была ликвидирована. Здесь она не вылазила. Ну, Еленовский котел немножко больше сжался, я бы так сказал. Попытки хунты прорезать и вот так вот отдавать свои войска и бронетехнику к населенным пунктам Новоласпа и старая Ласпа, вот сюда вот у них также есть у хунты возможность обратно забрать эти войска свои то есть я бы не назвал это ни котлом, ни оперативным никаким, здесь им нечего пока бояться, да, существует угроза это угроза только для того, чтобы хунтовские войска вот здесь не предпринимали попыток дальше продвижения дальнейшего, но не более того, отойти-то они могут под Мариуполем ситуация не изменилась, единственный небольшой размен, это произошел населенный пункт Маренко на населенный пункт Курахова, западнее Донецка вот и все. Аэропорт как был, так и стоит. Я так понимаю, вот это затишье и неизменение никакой ситуации, вот такие вот мелкие, знаете, ликвидирования, мелкие какие-то передислокации или микроодых, связан с самым главным...